Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать во вторую серию прохождения карты бункер. В прошлой серии мы зашли вот в этот дом и нас чуть не убили. У нас осталось 2 хп, но мы справились с этой тварью. Мы потратили не очень-то и мало патрон. И я исследовал полностью вот этот дом. Ну, первый этаж этого дома. Остался еще чердак. Здесь я случайно увидел лестницу. Ведущий на чердак, поэтому Так, поэтому можно и по лестнице подняться. Так, нижние полки. Она не надо. Здесь есть сундучок с патронами. Еще что-то. И рыба. Серьезно, рыба у нас сейчас. Ладно. Теперь нам надо аккуратненько. Спуститься. и сразу же недалеко у нас еще какое-то здание интересно я уже буду на готове, Потому что я не знаю что здесь может быть никого Окей. сейф есть ключ и опять патроны неизвестно от чего Ладно. Здесь больше ничего абсолютно ничего нету. Тогда пойдем дальше. Так. Давайте, давайте прямо пойдем. Я не знаю, да мы придем? Чрт! Кто это? Что это такое? Подожди, как вот сюда спрыгнуть? Иди. Да перезарядимся. Минус один. Живучи твари. Так. Я не знаю, есть ли еще. Нету. Ну, Но... что-то туда я уже не хочу идти. Мне так тоже не понравилось. Давайте пока что здесь. Останемся. Мне просто очень интересно. Вот это что? фонарик. Больше ничего нету в сейфе. Ничего. Необычная вода. Давайте выпьем. Зверю туда выбросим. Ноги нужен будет. еще какой-то дом мне меня страшно я не знаю что в этом доме может быть ну да убил Так, тихо, все. Тихо. Вы слышали, да? Мне же не показалось? Твою мать. Где? Э -э -э -э, я не знаю просто. О. О, господи. Это кровь. Это... Мать его. Кровь. БЛЁТ Извиняюсь, если что НЕТ! Забудем Забудем, что сейчас было Я, я не ожидал просто У нас есть какой-то ключ Что? О, подождите мне страшно, я не знаю, куда мне теперь идти, потому что куда бы я ни пошел, какая-то чертовщина происходит. Давайте пойдем просто тупо в этот дом. Я не знаю, честно. тихо тихо я думаю в этой серии мы будем очень много умирать так. четыре патрона мать вашу она она выбралась Блять. честно простите меня тут. я еще случайно выстрелил И, и, и, честно, я не знаю. Свою мать. Скажите, пожалуйста, то, что там больше никого нет, у меня 4 патрона только. Ёб твою. Ёб. Вот именно, что это за тварь сейчас была? Нужно быть осторожным. Кто знает, сколько здесь еще этих существ. Их очень много. Их, черт возьми, очень много. Берем просто все, что видим. Честно. Ну, пузырек нам не нужен. Но вот это я все-таки возьму. Бумага, просто книга. Я даже походить не могу возьмем фонарик нет мы просрали фонарик она видимо вот здесь вот пробралась как-то так чел так, У тебе ничего нету окей знаешь еще какой-то ключ И замок. Так, ну явно нам замок не понадобится. Скажу честно, я боюсь идти дальше. Потому что у меня осталось, ну прям, очень мало патронов. Я, я же просто буду сразу Пожалуйста, скажите то, что здесь будут патроны, потому что опять какой-то ключ. Третий ключ. С припасами, кабинета и ключ от дома. И все. Ключ от какого дома? Ау. Потому что если от этого, то все. Я уже слышу, какую-то тварь. Мать вашу. Ладно. Нельзя стоять на месте, надо идти дальше. Надо идти вперед, и... Потому что это уже какая-то химия получается. Вот этот дом как раз-таки. И у меня. Мать его. Три патрона. Убил. Пойдемте к этому дому. Или, а, мы здесь и были получается Блин, я слышу тварь какую-то и она находится здесь фабрика я ее видел я ее видел ну что жить если хотите продолжение то давайте здесь просто наберем активность какую-то вот, жесткую активность и будет третья серия в общем всем огромное спасибо за просмотр в следующей серии мы пойдем на эту фабрику всем удачи и всем пока